Всем добрый день. Меня зовут Боложьевский Александр. Сегодня хочу снять ролик на тему «Какой фундамент самый лучший?». И снять я хочу на примере дома. Вот дом, проект, который я сделал конструктивную часть. Сейчас мы его посмотрим вокруг, как он выглядит. Обычный дом из газобетона, фундамент с вайной стены из газобетона фасад декоративная штукатурка кровля двускатная обычный домик перекрытие железобетонные перекрытие опирается на ростверк суммарный вес дома 560 тонн вот такой вот домик маленький спойлер в самом начале то есть, вот здесь таблица со всеми выходными данными, которые у меня получились. То есть, здесь пять вариантов фундамента. Синим выделен тот вариант, который выбрал заказчик. Вот, что все эти цифры означают, как к ним пришли и для чего все это, вот сейчас разберем в этом видео. Итак, планировка. У нас обычный дом. По контуру газбетонные стены 375, внутренние стены 300, перегородки, есть стойки, балкон, терраса, обычная планировка. Второй этаж ничего особенного, то есть стены второго этажа стоят на стенах, над стенами первого этажа, никаких эксцентристетов, никаких смещений, висящих стен, ничего нету, то есть... Вот такой конструктивный разрез. Поперечный разрез дома. Есть ростверк. На ростверке лежат плиты перекрытия. На них конструкции пирога полу первого этажа, стены, сборное перекрытие первого этажа, атиковая стена поднимается, мурулат и двухскатные кровли мацарного типа. Итак, какой выбрать фундамент? Какие есть вообще варианты свайного фундамента? Первый вариант – это высокий ростверк. То есть, ростверк воспринимает нагрузку от дома N, и эта нагрузка компенсируется ответным упором основания слои R и трением боковой поверхности об основании, об грунт. Это висящий ростверк. Второй вариант у нас это плавающий ростверк или низкий ростверк. Когда у нас помимо ответного опора основания сваи и трения боковой поверхности, ростверк передает часть нагрузки на естественное основание. И получает как бы распределяет нагрузку N, Нагрузку N от веса дома. И третий вариант совсем без свай. Когда у нас есть просто ленточный фундамент, который распределяет нагрузку от веса дома по грунту, то есть мелко заглубленная лента на упругом основании. Вот наше свайное поле, ростверк и сваи. Количество свай. Сколько нужно свай. Это изначальная задача, которую нужно решить интуитивно. Мы не знаем, сколько нужно свай. Какой дом. И поэтому здесь все целое во-первых, идет от опыта противоречка, который говорит, что да, нужно в углах поставить свай, в точках пересечения стен поставить свай. Ну и с каким-то шагом раскидать сваи по дому. С каким-то шагом, ну, метр восемьдесят, например, возьмем такую цифру. И тогда у нас получается 43 штуки свай. 43 штуки свай Мы делим наш вес дома 560 тонн на 43 штуки сваи. Получается на одну свай приходится 13,8 тонн нагрузки от веса дома. Тогда получается, что у нас средняя несущая способность сваи, то есть основание под сваи несущая способность, она же несущая способность сваи, определяется как нагрузка, средняя нагрузка на сваю, умноженная на коэффициент надежности. Так как мы все это делаем математическим способом на основании расчетов по данным геологии нагрузку сваи умножаем на коэффициент надежности, на коэффициент доверия 1,4. Получаем, что по расчету свая должна держать грунт вокруг сваи должен держать нагрузку 18,45 тонн. Дальше. Вот данные нашей геологии. Здесь представлен геологический разрез, отчет Итоговая таблица. Здесь представлен разрез. Мы видим две колонки, между ними располагается наш дом. И моделирование этого основания в скале. То есть получается вот такое объемное тело, на которое мы будем сажать дом. Что можно сказать про эти грунты? Они, в принципе, обычные. То есть ничего особенного, никаких просадочных грунтов, никаких скальных грунтов. Самые среднестатистические грунты. Итак, вариант номер один. Бурно-бивные сваи. Вариант бурно-бивные сваи с высоким розыроком. Почему этот вариант первый? Потому что строители его применяют, особенно строительные бригады, самым первым по умолчанию. Предлагают заказчику, мы тебе сделаем бурно-бивные сваи. Мы всегда так делаем, все дома так сажали, все хорошо. Посмотри, как будет замечательно. И к сожалению, зачастую вот такой фундамент никто не рассчитывает. То есть никто не рассчитывает на нагрузку, на, не подбирать арматуру, тем более там глубины заделки свай, геологию не всегда делают, если выбирать такой тип фундамента. И получается, что вот, вот у этого конструктива очень гибкое ценообразование. То есть, если заказчики видят, что заказчик не готов потратить 2 миллиона на фундамент, они говорят, ну, хорошо, мы тебе сделаем сваи потоньше, сваи поменьше в глубину, арматура там десятка, восьмерка, ну, Ничего страшного. Если они видят, что заказчик за надежность побольше, потолще, то тогда может легко и в 2 миллиона вылезти такой фундамент под один и тот же дом, потому что ценообразование интуитивное. То есть сколько готов заказчик отдать денег за фундамент, столько ему сметно считают. И вот такой вот шлейф к у буронабивного фундамента сложился у меня за практику. Потому что многие заказчики приходят и говорят, мне вот бригада посчитала дешевле, мне надо вот такой фундамент сделать. И что же мы видим? Когда мы строим геологический разрез, график зависимости несущей способности сваи от глубины заделки сваи, мы видим, что наши 18,45 тонн, вот красная линия, да, вот 18,45 тонн сваи может держать, если ее забурить на глубину, ну, что-то около 6,5 метров, на 6,5 метров 43 сваи. Я думаю, здесь понятно, да? Так не, так не делают строители, они всегда рекомендуют делать, ну вот мы на 2 метра, максимум на 2,5 метра забурим сваю, сделаем свайное поле 43 штуки, но, но в этом случае сваи держит всего 6,36 тонн, то есть нам нужно по расчету 18,45, а на глубине 2 метра сваи будет держать в 3 раза меньше нагрузку. Второй тип фундамента – супер фундамент забивные сваи. Этот фундамент считается чуть ли не панацеей, что самый лучший вариант. У него, да, лучшая несущая способность, чем у буронабивных. При забивке забивные сваи они уплотняют под собой основание, и за, это, за счет этого получается дополнительная прочность, дополнительная несущая способность. Ну, также надо учесть, что забивные сваи очень быстро монтируются. В течение одного дня под коттедж можно выполнить фундамент. Ну и такой фактор тоже немаловажный, о том, что во время забивки сваи будет понятно, а на что рассчитывать закачку. То есть, если под ударом молота сваи быстро или свободно, вошла в землю, значит несущая способность грунта маленькая. Если копер бьет по свае вплоть до того, что она чуть ли не разрушается, значит основание очень прочное, очень твердое. Что мы видим на графике? Положенные нам по расчету, нужные нам по расчету 18-45 тонн несущей способности сваи достигается на глубине что-то там 4,3 метра. 4,3 метра. Это намного лучше, чем 6,5 метров. То есть это можно взять 5-метровую сваю, забить ее на 4,3. Верхнюю оставшуюся часть вырвать по рельефу, распушить. И будет замечательный высокий ростверк. А вот на глубину 2 метра, как обычно делают Рекомендуют делать строители и монтажники свального фундамента, свайщики, они предлагают забивать по умолчанию на 2 метра, вот. но в этом случае несущая способность сваи будет всего 10,5 тонны, 10,45 тонн, тогда как нам нужно 18,45, то есть примерно в два раза меньше. Вот необходимого, то есть глубина меньше, соответственно, несущая способность меньше нужного. Третий вариант свайного фундамента – это винтовые сваи. Ну, они считаются самым дешевым вариантом со всеми коннотациями, значениями слова «дешевый». Дешевый по цене, ну и дешевый по эффективности потому что винтовые сваи обладают низкой несущей способностью. Конечно, есть у них плюс в том, что несущую способность винтовой сваи можно повысить за счет бесконечно большой глубины завинчивания, потому что их можно наращивать во время установки. Но при этом вопрос гибкости самой сваи, то есть чем больше длина, тем больше ее гибкость, то есть все равно эффективность падает. Смотрим на график, и мы видим, что необходимые нам 18,45 45 тонн несущ, средней несущей способности свайного поля мы не достигаем. То есть вот максимум, что нам предлагает программа, это вот, вот 8, 8 тонн, там 7 тонн может нести винтовая свая. А на глубине 2 метра винтовая свая несет порядка там полутора тонн. То есть в 10 раз меньше от того, что нам положено, необходимо. Так, и вот промежуточные итоги. Таблица, куда сведены все эти данные. То есть бурно сваи дают, нужно забурить на 6,5 метров, и осадка от нагрузки 18 с половиной тонн будет там что-то около 2,5 с мм. забивные сваи нужно забить на глубину 4,3 метра материк и осадка будет там 4,5 с половиной миллиметра сваи не определяется, то есть невозможно почитать винтовые сваи под двухэтажный каменный дом с железобетонными прикрытиями. То есть этот фундамент, этот тип конструктивного фундамента выбывает наших наших соревнований. Вот. И показатели, что будет, если мы делаем на 2 метра в материк, погружаем сваи. То есть несущая способность буронобивной сваи будет 6,36 тонн всего у забиной своей 10,54 тонны, ну, у винтовой свои полторы тонны. А что можно значит, сказать по этому поводу, что, что, что если мы размещаем сваи на глубину 2 метра? то нам нужно увеличить, значительно увеличить их количество, потому что несущая способность э, недостаточно. И получается, что нам уже нужно не 43 штуки использовать сваи, а в случае буровых нам не хватает примерно в три раза, то есть 43 превращается чуть ли не в 120 штук, а забивные сваи э, примерно в два раза надо увеличить то 43 штуки превратятся в 80-90 свай. Это экономически нецелесообразно. Поэтому либо мы делаем на глубину несущей способности, либо получается безумное количество свай. Так, вот наша расчетная схема в СКАД, где я замоделировал ростверг шириной 400, высотой 600, замоделировал сваи и нагрузку от стен первого этажа. Там, где у нас идут проемы и широкие оконные проемы, там на росте ничего не давит, поэтому пустота. Вот. А там, где приложены плиты перекрытия, там, где приложены кровли, там идет нагрузка на ростверк. То есть, что мы здесь видим? Что нагрузка на ростверк неравномерная, неравномерно распределена по всей длине, что э, сваи также расположены неравномерно, где-то они расположены чаще, это в наиболее нагруженных участках, где-то они расположены реже, вот на террасах и крыльце. И поэтому просадка фундамента будет неравномерная. Просадка будет неравномерная и результаты в каком-то смысле невозможно вот так с коленки просчитать и заранее предвидеть. Итак, расчет буронабирной сваи с высоким ростерком нам дает вот такие данные. То есть сваи 6,5 метров заделки И э, синие сваи, окрашенные, окрашенные синим, это сваи с наименьшим давлением. На них приходится что-то там около 5-4 тонн. Это на крыльце и на террасах. Зеленые сваи, это сваи с максимальным давлением. На них приходится э, 22 тонны нагрузки. Там 23 тонны, если округлить. Что это значит? Это значит, что нагрузка больше несущей способности свай, и нужно добавить то есть увеличить количество свай в этом участке на этом участке, чтобы обеспечить несущую способность. Забивные сваи. Они заделываются на 4,3 метра в основании. Также мы видим, что на синие сваи приходится минимум нагрузки. Тоже около 5-4 тонн. На зеленые сваи приходит максимум нагрузки. Уже где-то там 21-21,5 тонны. То же самое. Там, где зеленые участки, там нужно добавить сваи. То есть получается где-то 4 сваи. Надо еще дополнительно и в случае бурно-бивных, и в случае забивных вариантов добавить еще где-то примерно 4 сваи. Схема деформации. Вот так будет деформироваться фундамент с высоким острогом, когда вся нагрузка от дома распределяется исключительно на сваи, и сваи держат Дом передавает нагрузку на грунт. Ростверк не никак не давит на, на естественное основание. И получается вот такая интересная картина, как наш ростер выкореживается, коробится, прогибается под нагрузкой от дома. Какие, как здесь гуляют моменты, ломающие моменты. И какое здесь довольно сложное армирование получается. Зеленая часть – это там, где максимальная просадка. Синяя – там, где минимальная просадка. Вот, вот так будет схема просадки для бурно-бивных свай. То есть максимальная просадка. 3,5-4 миллиметра, ну, 3,64 миллиметра. Минимальная просадка 0,68 миллиметра. То есть эти показатели очень хорошие, они находятся в пределах норм, потому что нам, нас СП ограничивает максимальную просадку для жилых домов, каменных домов 150 миллиметров. А предельно, относительная осадка, то есть отношение осадки к длине дома должно быть 20 тысячных, 20 десятитысячных. Вот. А у нас получается 3 десятитысячные. То есть вот мы делим разницу осадок на ширину дома 10 метров, получаем очень хороший результат. Десятитысячные. То есть по деформациям э, бурно-набивные сваи диаметром 300 мм на глубину заделки 6,5 метров проходит замечательно. Э, забивные сваи 200 на 200 э, с высоким ростерком, глубины заделки 4,3 метра. Э, минимальная осадка 1 мм, максимальная осадка э, почти 6 мм. То есть тоже находится все в хороших пределах. То есть меньше 150 мм максимальная осадка и разница осадок 5-10 тысячных, а СП ограничивает нас 20-10 тысячными. То есть когда мы забиваем свай на глубину несущей способности, то деформация фундамента тоже становится замечательной. Ну и вот так вот выглядит расчет ростерка. Если вот мы замоделируем обычное типовое армирование ростерка, 12-я арматура, 3 штуки сверху, 12-я арматура, три штуки снизу, все это обвязывается хомутом из шестерки, то везде этого армирования более чем достаточно. За исключением зон максимальной просадки. Зон максимальной просадки. В этом месте нужно либо добавить сваи, 4 штуки, либо выполнить усиленное армирование. Там уже добавить побольше арматуры. Ну и таких участков в случае бурнобивных сваи, вот тут всего 30 Ячеек 30 элементов, то есть это где-то около 4% от нашего фундамента нужно дополнительно усилить. В случае забивных свай, то же самое берем типовое армирование, 3 арматуры 12 сверху, три арматуры 12 снизу, и мы видим, что элементов усиления больше за счет того, что деформации фундамента больше, вот. но не намного больше, всего 6%. В случае бурно-бивных свай 4%, в случае забивных свай 6% в зон усиления ростверка необходимо. Итак, сводная таблица для, для свай с высоким ростверком. Получается, что объем железобетонных конструкций свай, свайного поля, в случае бурнобивных свай диаметром 300 на глубину 6,5 метра с рассерком 40 на 60 сантиметров, то есть нужно 40 кубов бетона. В случае забивных свай нужно... 47 штук свай и ростверк 1846 кубов. Да, мы количество свай увеличиваем, потому что они не обеспечивают несущую способность. По деформациям все хорошо, но вот нужно столько объема. Что получается? Что получается? вот эти два варианта фундамента становятся экономически нецелесообразными. То есть очень много бетона, очень большая э, трудоемкость. 47 сваи на глубину 6,5 метра. Это хорошие затраты. И короткий вывод, промежуточный вывод. Так никто не делает. А делают вот так. А делают вот так. На 2 метра погружают сваи в основание и на них делают ростверк. Что происходит в этот момент? Несущая способность свай, как мы уже рассмотрели, не обеспечивается. Несущая способность сваи не обеспечивается. Это значит, что сваи продавливаются, вдавливаются, как нож масла. Вдавливаются в основание, дают большую усадку. И чем меньше несущая способность сваи, тем больше она вдавливается в основание. Это приводит к большим деформациям э, расчетной схемы. Ростверк еще больше корежит. И в результате возникают большие моменты. Э, вот схема деформации нашего фундамента. И что мы видим? Что сваи продавливаются. Они входят как нож в масло в естественное основание. И они бы и дальше продавливались, если бы, то есть они и дальше будут продавливаться до тех пор, пока не ростверк не упрется на естественное основания И давление, отпор грунта от того, что на него давит ростверк, не будет компенсировать избыточную нагрузку на сваи. И поэтому получается вот такая интересная Чаша по форме деформации фундамента. Вот. Переходим к цифрам. Бурово-набивные сваи диаметром 300 с низким ростверком, который часть нагрузки давится, перераспределяется на естественное основание. Минимальная просадка 2 мм, максимальная просадка с половиной миллиметров. То есть все э, находится в пределах норм и максимально допустимая просадка фундамента и относительная осадка фундамента э, для забивных свай та же самая картина, что минимальная осадка около миллиметра, максимальная просадка 11,42 миллиметра. То есть несущая способность забивных свай больше, поэтому на глубину 2 метра они будут давать меньшую деформацию, которые также находится в пределах нормативов. И вот проверяем армирование ростверка. Задаем типовое армирование ростверка, три арматуры вверху, три арматуры внизу, 12 -е. Наш ростверк опирается на естественное основание, возникает давление в ростверке. Дополнительные. И вот такие зоны армирования. Это для бурно-бивной сваи диаметром 300. То есть количество красных элементов, которые, которыми обозначаются элементы, требующие дополнительного усиленного армирования, их становится уже 26%. В случае забивной сваи таких элементов в которых нужно дополнительно увеличить армирование, их становится 24%. И возникает вопрос, а если сваи продавливаются, если на 2 метра сделанные сваи все равно продавливаются, и что будет, если вообще их убрать? Что если... Посмотрим, как себя поведет расчетная схема вообще без свай. Вот так будет выглядеть э, схема деформации мелко заглубленного фундамента на упругом основании, шириной 400, высотой 600. То есть форма деформации повторяет э, схему деформации э, свайного фундамента с низким острыком. Тоже образуется вот такая интересная чаша. Посмотрим, какие тут получаются цифры. Минимальная просадка 4 миллиметра, максимальная просадка 17 миллиметров, 16-62 миллиметра. И это самые большие показатели по деформации основания. То есть без свай, без какой-либо опоры в виде свайного поля. Мелкозаглубленная лента дает максимальные деформации, но эти деформации находятся в пределах норматива, который нам, нас ограничивает СП, то есть меньше 150 мм просадка и относительная осадка получается 13 десятитысячных, тогда как предел СП нас регламентирует делать 20 десятитысячных. Вот так будет идти распределение давления на грунт от ленты без свай. То есть минимальное давление 2,41 тонны на метр квадратный, максимальное давление 34 тонны на метр квадратный. И мы видим зоны армирования, то есть типовое армирование, три арматуры 12 вверху, три арматуры 12-й внизу. Если мы нашу ленту без свай заармируем таким образом, получится, что дополнительные зоны усиления нужны уже на 27% участков фундамента. Итак, вот таблица с промежуточными данными для фундамента с низким, с низким розыгрышом с ростерком, который опирается на грунт. Несущая способность сваи бурно-бивной 6,36, забивной сваи 10,54. Участки, участки усиленного армирования 26% для бурно-бивной сваи, для забивной сваи 24%, для мелко ленты 27%. Осадка максимальная. Для бурно-бивной слои 13 миллиметров, для забивной слои 11 мм, для мелкозаглубленной ленты 16,5-16,62 миллиметра. И главный вывод, который вот я делаю из этой картинки, что когда свайное поле не обеспечивается несущую способность, то... Оно начинает работать как мелкозаглубленная лента на упругом основании. И свойства этого свайного поля э, становятся очень, э, очень похожи, очень приближенные к конструктиву фундамента мелкозаглубленной ленты, то есть вообще без свай. Э, то есть если результаты практически одинаковые, то зачем нужны сваи? Они очень похожи. Потому что что такое сваи? Это объем железбетонных конструкций 25 кубов в случае бурнобивных свай, либо 43-47 штук э, дополнительных свай, если в случае забивном варианте. И надо опять же делать с 18,5 кубов. Либо э, просто без всяких свай, без дополнительных затрат сделать мелко загубленную ленту 400 на 600 и усиленно программировать ее. Итого таблица, с которой мы начинали и в которую я свел все данные. Высокий ростверк. показывает хорошие прочностные характеристики, маленькие деформативные характеристики, то есть маленькую осадку, наименьшую осадку. Требуются минимальные зоны усиленного армирования, но требует большой объем железобетонных, железобетона, железобетонных конструкций. Низкий плавающий рострок. Он обладает более низкими несущими способностями. Большими просадками, большими просадками, большим количеством участков зон усиления фундамента относительно небольшим, меньшим объемом железбетонных конструкций, ну, если по свои, то примерно в два раза надо меньше бетона на них. Мелко, вариант мелкозаглубленной ленты, он. Ну, как я уже повторил эту мысль, он мало чем отличается от свайного поля с низким ростерком, где глубина заделки свай не обеспечивает несущую способность. Но при этом не нужно тратиться на сваи. Ростерк. Способен упругой лента, мелкозагубленная лента на упругом основании способна выдержать эти нагрузки и без свай. Ну и винтовые сваи не участвуют в расчете, потому что они не обеспечивают несущую способность никак. То есть это фактически получается вариант мелкозагубленной ленты, по сути, своей работы. И вот в этой таблице представлены все рациональные доводы которые были предъявлены заказчику, и проанализировав все эти данные, заказчик почему-то выбрал забивные сваи на глубину 2 метра с железобетонным островиком. И в итоговом проекте был принят именно такой вариант. Почему? Я не могу сказать. Это выбор не рациональный, интуитивный выбор заказчика. Но, опять же, это рабочий вариант. Все здесь рассчитано по нагрузкам, несущая способность и прочность будет обеспечена. Какой вам выбирать фундамент, выбор ваш. Но в любом случае нужно выполнить расчет. Сделать расчет, чтобы понимать, где зоны усиленного формирования, где нужно добавить свай, а, или, может быть, вообще стоит отказаться от свай. На этом у меня все. Всего хорошего. До свидания.